Вот. А в целом я хочу сказать, что основной принцип моей работы был это рекрутирование. То есть я занимался постоянно рекрутированием, и ну, как бы за там, месяц я подключал в среднем, в среднем 5-10 человек. Вот В среднем. То есть это был мой норматив, и я из него не спускался, потому что тогда, ну, там за год… определил тогда, что ты вот прям вот должен… А я поясню, почему. То есть, если, если мы рекрутируем меньше, то мы надеемся на людей, которые м -м, реально того не стоят. То есть, если, ну, бывает так, что, да, вот мы прочитали книжку, мы же все умные, прочитали книжку, нам написали, что вот там пять человек, найди пять человек, и из них получится каждый по 5, и потом это пойдет большая сеть. А ты находишь пять человек, и они даже, даже не шевелятся. То есть, из них там двое купили продукт, трое собираются когда-нибудь, может быть, ну вернее, двое собираются когда-нибудь, может быть, один уже трубку поразить не берет и так далее. То есть, получается, что пять непроверенных людей – это неподходящая история для бизнеса. И мне когда-то еще один из крутых сетевиков сказал прикольную фразу. «Вот у тебя должна быть вот такого толщина, такого, такой толщины пачка бумажных контрактов, подписанных» в первой линии, для того, чтобы ты понял, что такое наличие лидеров в первом поколении. То есть, ну, сейчас мы в электронном виде подписываем, но тогда у нас были бумажные соглашения, и у нас реально было много людей, которых мы подключаем, реально очень много. И вот и когда много подключаешь людей, есть из кого выбирать. Когда мало подключаешь людей, начинается вот эта история люди какие-то плохие, кривые, неправильные. Пытаешься там обвинить в том, что они как-то неправильно работают. А так, просто когда много людей, ты выбираешь того, кто сейчас готов переть, а остальные тебе не мешают. Уделяешь им внимание по остаточному принципу и работаешь с теми, кто прет. Но бывает так, что Врач, например, подписывает там вот эту пачку контрактов, и он никого же на бизнес не настраивал. Поэтому, когда это врач, там немножко другое, другая история. Когда человек завел людей на продукт, там бизнес-партнеров сложно вылавливать, потому что им даже о бизнесе не говорили. Ну, представляете, да, то есть, если мы не об этом не говорим, то люди даже об этом не знают. Они купили баночку там или две, или три, полечились и <как> вспомнят про, врач, про врача, когда снова заболеют. Вот. А когда мы говорим о рекрутировании, то есть, наша задача сделать так, чтобы человек, которого мы... Позвали, получил информацию о, о, об этом бизнесе, и у него, у него варилась мысля в голове. То есть, он должен вариться, перевариваться, а у него должны быть какие-то мысли, ощущения. Он должен задумываться. Кстати, такие люди нам больше всего нужны, потому что они, они, они думают. Они не просто принимают решение, да, сразу раз и побежал. А именно они задумываются, потому что у них есть планы на будущее, и они могут там 2-3 дня подумать. И вот эти люди на самом деле очень ценны. Потому что кто на длинное время, на длинную дистанцию принимает решение, это люди, которые ну, для нас большая с вами благодать. Вот. Значит, что еще делал помимо подключения людей? Я искал людей, которые заняты уже в сетевом маркетинге. То есть я искал людей, которые как-то в этой теме варятся и делал им предложение. Вот NSP по Санкт-Петербургу была компания... Достаточно на слуху, в тот момент, сейчас, она меньше на слуху, вот, но работаем плохо. Вот. А, значит И тогда поработала плотно команда, здесь э, другая веточка, и они в основном работали ну, по методу диагностики, там продукцию в аптеке ставили, то есть ну, такой медицинский путь. Вот. Он неплохой, я приходил в офис, видел, как там собираются люди, слушают вот эти вот диагнозы, списки, значит, препаратов для лечения, которые выписывают им спонсоры, супер доктора нутрициологи. Я понимал, что вот, ну, такими я заниматься не, не только не смогу, но и не хочу. Вот. А НСП я увидел именно как вид вот, по сети, как по команды, интересной команды, которая будет двигаться, развиваться. И изначально звал людей на это. Кто-то видел общую толпу инэспешников и понимал, что ага, ну здесь можно только лечиться. И они оставались просто лечиться. Некоторые из этих людей как клиенты до сих пор, то есть они там лет по 10-15 уже кушают продукт, и я им за это очень благодарен, потому что люди имеют право не работать в НСП, в моей команде они имеют право просто кушать продукт, иногда имеют право даже его не кушать, но я как бы больше буду рад, если они будут его кушать, у них будет больше здоровья, у меня больше денег. То есть я смотрю на то, чтобы каждый хотя бы по чуть-чуть иногда брал продукт, и был этому счастлив. Да, вот там у меня баночка Каскара Саграда, один из любимых продуктов, с которых я открывал людей к тому, чтобы люди более, больше доверяли добавкам. То есть, для меня это один из самых ключевых продуктов, чтобы открыть клиенту глаза. Это называется «Путь доверия к клиенту» Каскаров, Да, да это, это дешево. А. Б. Это гарантированный эффект. Не работает только на тех, кто пьет слабительнее. Вот. А на остальных работает хорошо. Вот. Я на себе проверил, 2-2 раза в первый раз купил, мне эффект не понравился, но он был сильный. Вот, поэтому не всегда продукция должна нравиться, она всегда должна работать. Вот, давайте, наверное, лучше по вопрос-ответ прогуляемся, так будет интересней, да? Потому что, э, но про сетевой, если надо, тоже, как бы, в процессе я расскажу, да, что я тут вижу интересного. Как вы смотрите на то, чтобы в виде брифинга, да, провести диалог? Лёш, а можно я задам вопрос? Скажи, пожалуйста, стоит ли всех подряд подключать на дисконт? Если знаешь, что человек там баночку возьмет, иногда, там две, то есть стоит дисконт всем подряд или это как-то выборочно нужно делать? Ну, я смотрю так на это, что если я человека не подключу, подключит кто-то другой и стараюсь людей, которые мне понравились, подключить. Тех, кто мне, ну, как-то мне не располагает, я стараюсь их не не тянуть за уши то есть я вижу человека мой по энергетике то есть ну вот я стараюсь его подключить стараюсь сделать так чтобы он хотя бы начал кушать продукт потому что к бизнесу большинство людей все равно не расположены они его не видят у них не та ситуация и вот сейчас конечно, ситуация меняется и у многих уже поменялось они стали расположены и вот задача сделать так чтобы человек хотя бы кушал продукт, у него было к нам доверие стопроцентное перед тем как мы ему проведем бизнес-презентацию Понимаете, то есть это будет лучше, потому что он будет знать, что продукт работает точно. Что этот продукт работает, он стоит этих денег, и ему тогда легче посмотреть на бизнес-предложение с нашей стороны. Благодарю. Угу. Оксаночка, ты подняла руку, включай. Да. да, вечер добрый. Добрый. Алексей, добрый. Оксана Юрьевич. Хотела спросить личное отношение к бизнесу онлайн в НСП. Вот мы сейчас наблюдаем, как быстро развивается вообще этот метод, как растут статусы, вот Дмитрий Отрощенко прям всех удивил, удивил. И я так понимаю, что это в основном у него онлайн-бизнес. Вот твои отношения, и на самом деле стоит больше уделять внимание онлайн-методам или все-таки оставаться на земле? Спасибо. Я так отвечу, что есть вещи, которые у людей легче получаются. И если у вас легче получается физически он, и вот на встречах с людьми подключать, и вы ну, способны там, 4 человека в месяц подписывать, не, не выходя даже в онлайн, то у вас бизнес будет большой, независимо от того, кто как работает. Просто надо не забывать то, что самое важное в нашем бизнесе, чтобы появлялись новые партнеры. А онлайн они будут или офлайн, Если, например, вот вы физически не тянете, как Дима Трощенко, например, работать, или я физически не тяну, или мозгами не тянем, все бывает, да? Например, вот мы как-то так не тянем. То подключая четырех человек в месяц, среди их, среди этой, этой первой линии найдутся те, кто потянет. Понимаете? И они подсмотрят, подслушают, и они будут за нас эту всю тему осваивать. Потому что ну, невозможно абсолютно все освоить, все методики. То есть, основная задача – это приглашать новых людей. А где вы их берете, как берете, это уже на ваше усмотрение. Вот так вот. вот. И сказать, что, допустим, онлайн лучше, он как бы больше охватов дает. Больше, легче выфильтровать людей. Легче найти свою целевую аудиторию. Но это нужно уметь. Вот. И… И это не научишься прямо вот за несколько минут или там за несколько недель. То есть, да, публикации там в социальных сетях, они очень помогают. Люди за вами наблюдают. И там спустя полгода, если вы правильные вещи пишете, вам начинают писать люди, которые уже хотят ну, как бы воспользоваться тем, что вы предлагаете. Но на это требуется полгода. А вот эти полгода нужно вживую где-то ловить людей и их подключать. Потому что я знаю человека... И ни одного такого знаю, который налаживает систему работы онлайн. И это длится уже больше, чем год. Проходит год, ноль партнеров. Личный объем такой же ноль. Вот, хотя в систему работы там какие-то интернет-сайты, ресурсы, сервисы, реферальные ссылки вложены там вагон денег. И маленькая тележка. Но я понимаю, что это, может быть, никогда не начнется, скорее всего. Поэтому мне ценнее люди, которые я больше помогаю людям, которые каждый месяц кого-то нового подключают. Да, благодарю. У кого еще вопросы? Там была рука, я видел. А это вот Оксана, по-моему, поднимала руку. Ага, Лидия Богомякова. Алексей Добрый, Евгений. Да, Скажите, пожалуйста, а как вы работаете с возражениями? Закладываете ли вы эти возражения в свою презентацию или тратите энергию на пинг-кон? Вопрос-ответ, вопрос-ответ. И если на презентации нашей компании вы, допустим, упоминаете о том, что это сетевой маркетинг, или же оставляете этот вопрос в тени, открывайте его сразу. Или человек додумывает это, приходя домой, ему говорят там, родственники, да куда ты попал, это же сетевой. Вот расскажите, как вы с этим работаете? Uh -huh. Сразу вы обнажаете этот вопрос или же оставляете его в течение. А это смотря uh -huh. на что я зову человека. То есть, если я зову человека заниматься бизнесом, то я, конечно, говорю о том, что это сетевой маркетинг и как я его вижу. Если ну, ты захочешь в этой теме разобраться, спроси лучше у меня, чем у ну, соседа, который в этом не шарит. Вот я хотя бы в этой теме зарабатываю, и уже там, там 17 лет, да? Вот. А если я человека зову на продукт или, допустим, рекомендовать своим пациентам наши позиции по, по БАДам, то какая разница, сетевая компания или нет? Это компания, которая производит очень хорошие качественные добавки, очень эффективные, здесь есть специальное образование для тех людей, кто в этой теме. Если я клиенту, клиента зову, я ему говорю о скидке и о хорошей компании, которая производит хороший продукт. То есть надо смотреть по тому, к кому мы делаем предложение и о чем. То есть если мы человека зовем на здоровье, то в принципе говорить о том, что сетевой маркетинг – это не, не обязательно и даже, я бы сказал, немножко мешает. Потому что у людей есть некое предвзятое и не очень корректное к этой теме отношение. И чтобы… С этим не бороться, мы об этом и не звучим. То есть мы звучим о том, что есть сильная сторона, которая полезна для них. Вот если человеку интересует вид бизнеса, то мы говорим о виде бизнеса, как строить. Я говорю это иногда, иногда не на первой встрече. То есть это просто надо разжевывать. Если вопросы задаются, я сразу отвечаю. Но я стараюсь разжевать подробно, понятно, чтобы разобрать все пункты, вот, ответ на второй вопрос по поводу возражений. То есть, я, ну, насчет, видите, <coughs> у вас вопрос такой был немножко с подковыркой сразу, да, что вы сразу закладываете это в презентацию или, или в пинг-понг играете. То есть, ну, как бы, то есть, либо вы правильно работаете изначально, либо вы, понимаете, у вас вопрос такой был, да. Вот, я так скажу, что иногда я играю в пинг-понг, да, когда вопрос, ответ, возражение и моя дальнейшая работа с человеком, иногда уже как-то по навыку я вкладываю ответы на возражения в презентацию. Потому что всех возражений в презентацию не вложишь, иначе там будут сплошные возражения. Но для меня, у меня не бывает ситуации, как бы не бывает недели, когда у меня нет возражений. Возражения есть обязательно, и я на них отвечаю, и смотрю на продолжение. То есть смотрите, когда... Мы играем в пинг-понг, да, ну, то есть в теннис, да, по-китайски он называется пинг-понг-чоу, пинг да, мы бьем шарик, он отскакивает и летит обратно. Так вот, если шарик отскакивает и летит обратно, то мы играем в пинг-понг. Это означает, что мы работаем с неподходящим кандидатом. Вот, то есть, тут, тут немножко вопрос надо было поставить по-другому, да, но в целом, когда человек 2-3 раза нам возразил, то есть, это сигнал о том, что с ним работать не надо. То есть, это помогает вам экономить время свое, свои ресурсы, это поможет вам быстрее получить нет, потому что это важно с точки зрения времени. Иногда нужно быстрее получить нет, выйти на рекомендацию и как бы уйти от человека и не мешать ему по, по теме нашего бизнеса или там по нашим продуктам. Вот, поэтому как бы два-три возражения – это, это сигнал к тому, что, ну, как бы, ну, закроем эту тему. Вот, если… Возражение было, допустим, там одно, мы ответили, и человеку этого достаточно, чтобы задать нам полезный какой-то вопрос, тогда эта игра уже полноценная. Тогда мы продолжаем какой-то пункт разбирать, обсуждать, и человек уже ну, там располагается к тому, чтобы двигаться с, ну, там, с нами вместе дальше. Угу. Благодарю вас. Оксана Добрый вечер. Алексей, хотелось бы узнать ваше мнение, вот как правильно давать информацию врачам и медицинским работникам. Может, у вас какие-то рекомендации и опыт есть? Uh -huh, спасибо. Я не, но не эксперт в этой теме. У меня команда, в принципе, врачей большая. Я людям предлагаю получить дополнительное образование в области нутрициологии. Вот. И э, с врачами работаю не как э, фармпредставитель, потому что врачей много обрабатывают фармпредставители. То есть это такой мальчик вежливый или такая девочка, которая прибегает к врачу как э, к чему-то высокому. Вот. И врач вальяжно, там, э, получая в подарок ручки, там всякие калькуляторы, там, а что еще там... Э, подарки в сауну, там всякое разное, там, шоколадки, тетрадки, Мог, может быть, будет выписывать эти препараты. То есть, надо изначально дать, ну, как бы врачу понять, что, ну, что я, возможно, буду твоим наставником. А почему я, возможно, буду потом наставником? Потому что я зарабатываю больше, чем ты. Вот. И, и, и потому что у меня другое, другое образование. Я бегать за тобой не буду. То есть, это нужно именно уметь дать понять, во время разговора нужно уважительно с человеком общаться и давать ну, как бы понять, что вас тоже нужно уважать, что вы не будете перед человеком там, стелиться, за ним бегать, и у вас нет задачи его говорить. То есть у меня были случаи, когда меня по рекомендации там направили к какому-то э -э -э какому великому невропатологу, что ли, там я еду в жопу мира, извините за выражение, к нему там приезжаю, у него там какой-то кабинет далеко, я под, подпаркую машину далеко, потом туда поднимаюсь, он, а, он, а ему меня должны были там представить, что ну как бы разговор важный, перспективный, открываем регион и так далее. А он, он был неподготовленный раз, ему сказали, что придет человек, ты его, ну ты послушай там, просто там, встреться с ним. То есть меня не преподнесли, а человек так вольнежно сказал, ну как бы... Триптофан эффект его не доказанный, витамины группы Б, но мы справляемся с обычными препаратами, да, иногда я их рекомендую. То есть человек начал там возражать, и я так говорю, ну, может быть, вы разберетесь, говорит, да я все это как бы знаю, ну, как бы, я просто с вами встретился из за того, что мне сказали там с вами поговорить. Ну вот, я уже звоню человеку, который меня порекомендовал. говорю, в следующий раз человек ко мне должен приехать, вот, и вы должны его подготовить что э, если я по вашей рекомендации с человеком работаю, потому что у вас была подготовка ко встрече со мной, отвратительная, просто никудышная. То есть вы врачу не продали, что это эксперт, что у него огромная команда, что человек э, там, э, хорошо в этом разбирается, и он, вы можете придумать с ним совместное сотрудничество. То есть нужно изначально об этом говорить. А не так, что приедет мальчик, с блокнотом, шоколадкой будет лизать вам попу. То есть нужно очень важно правильно преподносить и с врачами нужно уважительно общаться и давать понять, что у нас к ним для, для них есть дополнительное образование и дополнительная возможность по, именно по построению бизнеса. Потому что у, у любого врача есть работа, а любая работа, она конечна. Могут уволить, подставить, можно, могут там, поменять, ну, поменять на другого работника. То есть, любая работа, она как, как что врач, что там, водитель автобуса. То есть, просто ну, статус у врача более высокий считается. Да? А так-то в целом она тоже конечная. Такая же конечная работа, как и все другие работы. Поэтому надо это учитывать, что врач тоже человек. И к нему нужно как бы, приходить с деловым предложением, рассказывать о том, что здесь есть эксперты не ниже твоего уровня. Не ниже. Вполне Возможно даже выше в том, в чем они разбираются, и есть с нашей стороны к ним доступ и для вас дополнительное образование, не для корочки, чтобы вы ее там в кабинете вывесили, а для знаний, как правильно решать квесты в вопросах здоровья человека. То есть и есть, конечно, снобы, то есть, ну, когда снобизм там впереди планеты, все человек закрыт, но с такими людьми сложно работать, да, потому что у человека корона еще, еще пока не спустилась, но в основном я заметил, что люди, которые постарше становятся там до 40 и выше, да, они, как правило, более открыты, они больше допускают в своей голове разных вариантов развития событий, да. они, они не просто там студенты, которые считают, что медицина это как бы пик знаний, да. вот, поэтому... Я думаю, что разговор должен все-таки строиться не, не, в, не, на раб, не, в рабочем, не на рабочем месте, потому что их часто подслушивают, там камеры стоят на работе, а именно как-то человека по рекомендации вызывать на встречу, в кафе, общаться, показывать аргументы, почему наши продукты – это парафармацевтики, почему это эффективно какое образование для них есть, что у них есть свое сообщество, свои конференции для врачей, то есть им здесь понравится. То есть им надо это показывать, что вы здесь можете как бы ну достичь интересных результатов, но нужно, чтобы вы этим увлеклись. Благодарю. Угу. Спасибо, Алексей. Да, я не сильно сложно как бы… Нет, не сложно. Mm -hmm. Все хорошо, я думаю. Здесь уже подготовленных много людей, здесь mm -hmm. много лидеров. У нас проект по бизнесу, на самом деле, да, вот, вот где-то сегодня участвуешь с нами, поэтому здесь подготовленные люди. У кого еще вопросы? Uh -huh. Оксан, тебя не слышно включи звук. А, У меня опять вопрос, да, uh -huh. продолжение. Вот, э, по поводу ну, врачей, не врачей, вообще ключевых людей. Uh -huh. а, как а, происходит обучение вообще, Алексей? Вот Как, как вы учите своих... Э, активных партнеров или вот выявившихся активных ключевых партнеров. Они же в разных странах, городах. Вот как это было раньше? Я так понимаю, что это вообще даже приходилось летать, ездить, да? И вот как, как проходит вот этот вот процесс был и как сейчас проходит? Ну, основ... okay. сейчас-то все уже, понятно, учатся на вебинарах. И мы смотрим по той ситуации. Я стараюсь лично с первой линии, те, кто у меня в команде, кого я подключил, вести самостоятельно. То есть, потому что у каждого есть какой-то свой темп обучения. И я стараюсь да, человеку давать знания, исходя из того, насколько, к чему он готов. И подключать его к тем группам и вебинарам, которые есть у моего спонсора, к тем, которые у нас есть у команды. И чтобы человек мог где-то подпитываться, получать информацию про результаты по продукту и уже лично с ним общаясь я смотрю кого мы, ну как мы будем работать то есть если я с ним могу проводить совместные встречи это лучшее обучение потому что очень часто человек начинает учиться и погрязает но ну, в обучении на 5-10 лет и результат там это максимум там лидер лидер ассистент то есть нужно все-таки обучение оно полезно в малых дозах Обучение полезно, когда мы, это идет совместная работа. Наши с ними совместные встречи, мои с ним совместные консультации. Чтобы человек видел, что это легко, что видел, что это просто знание, что это просто общение, что как бы это все ну, так строится, что для этого не нужно быть там, 8 его во лбу. То есть очень, это, это быстрее гораздо получение навыков, чем, скажем так, отправить его на какой-то вебинар общий там, и, так далее, и так далее. То есть лучше всего совместная работа. Угу. А, а, цитрикова. Да, а. да, а. это а. я. Добрый вечер. Добрый. А, у меня такой вопрос. А, вот вы дали очень хорошую подсказку, как а, подойти к врачам, а может вы еще дадите какую-то подсказку, как подойти к а, предпринимателям, бизнесменам, у которых частный традиционный бизнес. Угу. Ну, я, я, я расскажу как бы, историю. Раньше я за ними прям охотился, за этими предпринимателями. Я считал, что они особенные, что они, как бы, если они предприниматели, дышат деньгами, то есть у них есть больше желания больше зарабатывать. Но здесь есть одно, одно небольшое «но». Чем предприниматель больше загружен своей работой, тем у него сложнее отвлечься на другой вид деятельности, потому что он уже зарабатывает там, где он где он научился зарабатывать, и он видит свой бизнес ну, как бы лучше, чем… на Нас еще увидеть надо. Да? Второй момент. Часто предприниматели хватается, как, как вложить деньги, как это прокрутить. Вот. У некоторых мозгов не хватает увидеть, что свою сетевую компанию не обязательно организовывать, чтобы сеть строить. Они даже не понимают, что… Там, ну, как бы очень многие вещи не догоняют. То есть у них ну, есть очень много иллюзий. И я заметил еще такое, что многие предприниматели приходят, у них есть там там дорогие машины, там несколько квартир, там был какой-то бизнес. А сейчас э, они приходят в, в команду, и обычно домохозяйка их уделывает вообще просто без запятой. То есть она домохозяйка, она там по вечерам работает, дома там двое-трое детей и вот она по ночам там вебинары, группы, у нее рост, а у этого предпринимателя важного умного там, нифига не получается. Потому что он даже не может элементарно встречи проводить, он всю схему ищет. Поэтому я бы не оценивал предпринимателей как что-то ценное, как что-то особенное. То есть, и их плюс в том, что они могут тратить денег, денег больше на продукцию для здоровья, потому что они хотя бы на это уже заработали. Это их плюс. И Важно, из предпринимателей важны только те, кто готов увидеть, что такое сетевого маркетинга, начать стандартно работать. Не какими-то схемами, а именно стандартно, как вот положено, чтобы встречи, совместные встречи, звонки, там, поездки на семинары, но без вот этого эго, что я там все знаю и так далее. То есть У меня есть люди, которые до сих пор, я их там веду, они какие-то особенные предприниматели с большими там, долгами и бизнесами. но я, если честно, не получаю от этого удовольствия и финансовых результатов. Потому что я понимаю, что ну, с человеком приятно общаться, но больше ну, вот на уровне приятно общаться и хватит. То есть, ну, как бы больше мне... Ну, слишком долго они приходят. Вот. А вообще, предпринимателей интересно звать на, на открытие нового региона, на открытие новой страны, особенно те, кто куда-то переезжает. Вот если у вас, допустим, там, с Белоруссии, там кто-то переезжает там, в Турцию там, или куда-то еще то, конечно, человек может с деньгами поехать, да, он там будет жить, просто проживать деньги и э, в свободное время, не вкладывая капитала, строить бизнес, эм, скажем так, и кайфовать. Э, просто, ну, то есть, он, допустим, здесь что-то продал свое, да, переехал, снимает и строится. Ну, вот такие люди, они могут быть интересны, потому что много предпринимателей может переехать, потому что, ну, как бы, какая-то какая ситуация там в стране человеку не нравится, он с чем-то там не согласен. Угу. Угу. А можно я тогда в продолжение вот беседы вопрос а Я так понимаю, что сейчас уже исходя из опыта Есть какие-то критерии выбора партнера Правильно? Угу. Да. То есть предприниматели мы уже услышали и Врачи тоже как бы, да то есть определенная категория людей Что не в первую очередь вы их будете приглашать в бизнес А, а, а кого тогда вот, вот сейчас? Кто вам интересен? И вообще вот на, на кого нам стоит обратить внимание я не, а -а -а. Видите, не могу ответить на кого вам Стоит обратить внимание ну, вообще, да. Это зависит да. от сферы, в которой вы да, трудитесь да, я, лично, да. я считаю, что да. нужно обращать внимание на женщин вот, Которые хоть как-то повзрослели да? То есть эти люди больше готовы посмотреть в сторону здоровья Открыть свои глаза вот, Потому что им есть о ком заботиться, как правило И ребенок, и муж вот, и, и, и некоторые уже разваливаются по здоровью И ребенок, и муж вот, поэтому, как раз я с вами созваниваюсь, мило мне пишет, какое-то мне задание хочет дать по выступлению на сентябрь. Поэтому я буду рад еще в сентябре для вас выступить. Значит, и я хочу сказать, что лучшая, лучшая целевая аудитория – это женщины от 35 лет. Потому что уже есть ум, опыт, ответственность за здоровье семьи, уже, как правило, есть или был муж, вот, уже начинают лучше цениться отношения, меньше амбиций, пустых, имеется в виду, амбиции есть, они остаются, но пустых меньше. И, и ценности здоровья, уход за собой, вот они как бы более развитые. И я бы сказал, знаете, что самые лучшие критерии отбора, ну, как бы первый, да, это, это больше обращать внимание на женщин, конечно. Второй момент – это люди, которые пользуются продуктом, сразу берут его побольше, то есть вот те, кто берут одну баночку, значит, каскарчик раз в полгодный, это, конечно, история тяжелая. Когда зуб, зуб, зуб, зубнопастник раз в годный, вот он берет раз в год зубную пасту, экономит ее, там везде мажет, нюхает, там, ну, в общем, экономит по-страшному там. Я знаю люди, которые там как-то разбавляют наши бады, как только можно. Ну вот, я считаю, что лучше тот, кто себя ценит хотя бы несколько банок на себя. Готов сразу потратить То есть это, эти люди критерии проходят Первый критерий Пробует ли человек с ваших рук продукт То есть если человек, вот вы угощаете его продуктом Если он, он его не пробует Это сигнал к тому, что про человека можно забыть То есть если он вам не доверяет Он не доверяет этой, этой теме То это сигнал про то, что можно вообще просто перестать разговаривать Мысленно человека потерять И если он подпишется, это будет глубокая случайность то есть критерий, кушает ли с ваших рук человек. Поэтому э, доверие есть, либо его нет. То есть э, понятно, что нам нужно угощать тогда человека красивыми какими-то капсулами, это должны быть пчелиные пыльца, вместе с ним ее можно съесть, солстик, вместе с ним выпить. Там, рассказать про каскару, тоже вместе с ним выпить. Понятно, что нужно, как бы, но ну, относиться к этому, ну, взаимоуважительно, что вот, вот это очищающий продукт, там, это вот такой-то продукт. Давай попробуем хотя бы на вкус. Посмотри и рассказываем, что это делать. Человек на вкус попробовал, у него продукт успел подействовать. Например, тот же солстик или, или пчелиные пыльца. Понимаете, нам очень важно, чтобы мы оценили готовность человека хотя бы есть продукт. Вот. Потом уже вторая – это готовность на него тратить деньги. Третье, это э, все-таки, я считаю, важно, это чтобы человек э, начал, второй, ну, как бы следующий момент, это мы преподнесли человеку мероприятие, и он начал посещать вот либо такие онлайн-встречи, либо кружки, либо какие-то э, семинары, то есть это критерий выбора э, человека, в которого нужно вкладывать свои силы. Вот если человек не посещает события, работает только по-своему, эго впереди планеты всей, вот, уделяете этому время, но, как правило, это человек временный. То есть человек, который считает себя супер особенным, он, конечно, как бы может чего-то и, и кого-то и подпишет, но такие люди, как правило, сами выпадают, потому что они ищут все свои какие-то системы, суперсистемы, их налаживают, когда наладят уже мы постареем, все вместе, да, то есть я считаю, что нужно делать нормальную, неспижную работу, подключать людей, посещать мероприятия, и вот это критерий, на который на который я обращаю внимание при выборе партнера, с которым я буду работать. А подключаю я, конечно же, всех. То есть вот сейчас буквально за 20 минут до нашего вебинара у меня была встреча с женщиной, с которой я познакомился в маршру в автобусе. В Алании, в Турции. А мы в Питере с ней здесь пересеклись. И я ей рассказывал про фишки нутрициологии, о том, что это за бизнес. вот И мы договорились встретиться завтра. Угу. Вот такая вот а, тема. Угу. Здорово. У кого-то еще вопросы есть? Алексей, тогда вот вопрос от меня. Да? Угу. А, вот на сегодняшний день... Лидеры твоей компании, ну, твои структуры, да, вот э, все-таки э, делая вывод, да, видя подходы, видя движение твоих лидеров, как ты считаешь, что самое важное для роста вообще вот, происходит, вот именно человек приходит. Все равно мы же все, многие, э, у нас маленький процент, кто пришел на бизнес, да, в основном mm -hmm. люди, потребителей, да, переходят вот этот бизнес-уровень, ну, вот, в основном из потребителей, да, mm -hmm. э, вот, вот этот Переход к бизнесу, вот где происходил самое эффективно? В каких моментах ты наблюдал, происходил рост людей, твоих лидеров? Ну, в принципе, я думаю, что ты это по себе заметишь. Это когда мы плотно общаемся с человеком, который кушает продукт, и находим его недовольство. Чем-то. И мы помогаем это недовольство превратить в активную деятельность. То есть, смысл в том, что именно плотное общение с человеком, только общение с человеком, выводит его и нас на какой-то новый уровень контакта э, друг с другом. И потом уже после этого, если у нас появилось там, доверие, человек увидел картинку бизнеса, у человека появилось э, расположенность в системе, он увидел, что он может цели реализовать. То есть, важно именно найти то, чем человек недоволен. Потому что, как правило… Если человек закрылся, и он всем доволен, он считает, что у него там все в жизни хорошо, вот, то нам очень сложно сделать предложение, потому что тогда нужно перед ним много плясать. Ну, все будет на интересе. То есть, мы же не на танцы человека приглашаем. То есть, надо именно, чтобы человек проговорил, чем он недоволен. То есть, ну, то есть, чем он в работе не сильно доволен. Какие перспективы он увидит в работе. Там, куда он хочет переехать в какую квартиру, как у него дела в семье, как со здоровьем детей. То есть надо найти вот эти нотки недовольства, которые можно решить с помощью НСП. И вот, этот, вот эта вот конкретная проговаривающая работа вместе с ним, именно когда мы проговорили это вместе, вот это тот самый момент, когда начинается открываются глаза у человека, и он начинает смотреть в сторону бизнеса. Здорово. Ну, Светлана, ты вот этим занимаешься замечательно, как мне кажется. Это хорошо очень получается. Спасибо, Алексей. Спасибо. Алексей, Еще такой вопрос. Да? Вот, мероприятия. Да? Угу. Насколько ты мощно вообще вот работаешь с мероприятиями? Но... Вот так, я, я вижу, что ты просто двигаешься, тебя везде можно увидеть, да, на любых мероприятиях, в разных городах. Да? Насколько твоя структура двигается точно так же? Никто так не двигается. Но вы знаете, никто дома и змеи не держит, как и я. То есть не обязательно делать, вот я вот змеи люблю там и так далее, да, там, но не держат люди змей дома, потому что их не любят. И не любят люди дорогу в таком объеме. То есть некоторые любят так много двигаться, но таких мало по NSP. В целом большинство людей создают мероприятия в своем городе и мероприятия в онлайн. В основном это так происходит. И только когда потом начинается уже рост людей, начинают люди полноценно, скажем так расти. Я мероприятие для чего посещаю сам. Во-первых, я хочу вложиться в, ну как бы отдать что-то полезное в параллели, если ну там меня воспринимают, ценят. И это я делаю не только потому что я люблю выпендриться там, выступить или что-то в этом духе для того чтобы но ну, если я что-то отдам то я понимаю что мой человек придет на это мероприятие в эту команду это будет Беларусь или Турции или в Казахстан и ему уделяют внимание как родному потому что знает что там Алексей э, там, сделал какой-то там ну какой-то вклад да какой-то да то есть это и, и плюс я знакомлюсь с людьми я заряжаюсь, смотрю, какая модель работы, какой ветки мне интересно, и, наверное, не сидеть на месте, а вот ездить постоянно, это меня просто прет, вот чисто по-человечески. Есть вот такое понятие, да, уставшийся тирек, я знаю, и ты его произносил, да, и многие лидеры, как ты говоришь, кто-то за 10 лет всего дорастает до лидера, лидера-ассистента, да, и вроде визуально ты понимаешь, что человек и туда приходит и учится, уже много чего знает. Вот что бы ты порекомендовал, чтобы сделать вот этот какой-то скачок, перейти в другое измерение и все-таки сделать э, другой шаг более осознанный? Что бы ты порекомендовал этим людям, которые застряли, как будто бы они уже считают все и устали, да, вот? Вроде люблю, вроде хочу, вроде нравится, но хочу все бросить, потому что уже не вижу выхода. Но, я считаю, первый момент – это, как правило, человек не признает это, но это ну, высокое эго не позволяет работать стандартно у таких людей. Да? Люди забывают, что самое важное – это приглашать новых людей на мероприятия. Они учатся везде, ходят везде, грубо говоря, зернышки клюют, но нигде не сеет не строят команды то есть допустим вот я даже сегодня проводя встречу я уже ее сориентировал на среду на встречу в офисе с моим наставником и уже продал наставника мне вдумайтесь я уже директор менеджер у меня наставник директор консультант но я продавал моего наставника как наставника что это уникальный человек который будет работать с, с вами и поможет и покажет круто понимаете при том что я уже извините в квалификации в ну, предпоследний, да, то есть, это что же тоже о чем-то говорит. То есть, моя задача – вытащить человека на мероприятие, потому что я сейчас уеду, и только мероприятие я могу человека включить. Если не, не будет мероприятия, я человека не включу. Человек, мы послушали, кофе попили, пообнимались, разошлись, до свидания. А мне это нужно, чтобы человек как-то хоть проснулся, поэтому я его аккуратненько так -так -так -так, дотащу до мероприятия, угощу продуктом по пути, э покажу офис, э покажу людей, э покажу… Ну, все, что человеку ну, может понравиться. Если человеку ну, как бы понравится это, то я его а, включу. Я, я на этот ну, как бы вопрос отвечаю, правильно? Да, да, то есть да, Просто да. к тому, что мероприятие для меня это самый важный инструмент в работе и разные мероприятия дают разный эффект. Какие-то продуктовые мероприятия дают эффект на большего количества покупок. Какие-то мероприятия бизнесовые, какие-то мероприятия имиджевые какие-то тусовочные чтобы человека который любит потусоваться все красиво его нужно пригласить чтобы он тут выгулял платье там поплавал с нами на теплоходе потанцевал на дискотеке там ну вот ну, такой культурный где ну, где цивилизованно где можно выгулить платье где красивые вокруг атрибуты где вот это все то есть на разные мероприятия нужно понимать на что мы ведем людей и об этом рассказывать я вот случайно буквально Два дня назад открыл переписку, человек в, в соцсети высветился, я рассмотрю историю и смотрю переписку. И я приглашаю там человека, значит, э, там, девушка. Я говорю: приходи к нам на корпоратив, э, будет интересно, там будут интересные люди. Она мне отвечает: Ну, на корпоратив я пока не готова, это рано, все-таки это корпоратив. Ну, какой <laughs> нахрен это корпоратив, если это был фестиваль э, с актерами с презентации продукта НСПИ, что это было красивое, интересное мероприятие для гостей. А я его просто представил коряво, и человек не пришел. А прошло, извините, 11 лет. Понимаете, 11 лет назад. И, только сейчас... и после этого мы не общались. Сейчас я смотрю на свои ошибки, вот сейчас вам их рассказываю. То есть, они тоже такие бывают. Люди подумают, что я их зову на пьянку, а потом на, на продолжение банкета. То есть у людей вот такая вот мысля, хотя как бы я ее э, не имел в виду. Да? То есть вот такая вот история. Понимаете? Очень важно правильно пригласить. Ну понятно, что мы не можем быть идеальными. Ты же, я знаю, согласен с этим. Мы должны делать ошибки, но должны понимать, да, что в следующий раз вот я сделаю по-другому, потому что вот в этом был промах. Леш, вот такой еще вариант. Да? Очень много ну, в наших параллельных ветков. Я вижу людей, которые все время себе что-то не додают. Да? Хочу, но вот не сегодня. Хочу. Вот у нас сейчас в Беларуси да, мероприятие. Фестиваль под открытым небом. Ты когда-то был на нем гостем, да, помнишь? А Это какого числа? Какого числа да? оно будет? А, Вот в эти выходные ближайшего. Угу, угу. И вот такой же, опять же, дилемма стоит. Люди помнят эти ощущения, да? Многие прям вот ждут, хотят, а потом, бах, 45 долларов на мероприятие. бы ты вот, да, Леш, ну вот это да, есть, понимаешь? И даже это у лидеров происходит, да? Что бы ты со своим, сейчас бы сказал таким людям? Вот что бы ты порекомендовал, посоветовал, или вообще не разговаривал, я не знаю. Я сейчас расскажу просто, может, кто-то в записи это будет слушать. Люди, которые находятся в НСП, какие-то чеки получают, на мероприятиях, которые ну, как бы для всего региона сделаны как отдающие мероприятия. То есть задача этого мероприятия вас гостей наполнить чем-то полезным. 45 долларов ⁇ это слишком маленькая сумма, чтобы не поехать на мероприятие, которое будет больше, чем один день. Это объединение людей. Это хорошие выступления, это, это утренние зарядки, это житье в палатках. Это действительно ну, классно, то, что я помню. Мне очень понравилась атмосфера хорошая. И, вы знаете, я, у меня было много случаев, когда я экономил, я терял всегда больше. То есть я терял всегда больше. Это бывает разбившийся телефон, зацепившаяся машина. Не на тот счет деньги положил. Где-то что-то застряло. Просто, ну, то есть я много раз терял деньги, когда я не ездил на мероприятия. То есть на чем я могу экономить, я вам честно скажу: то есть я могу себе там позволить и не на всем экономить, но, допустим, у меня сейчас в Москве стоит одна машина, а здесь, в Питере, одна, в Карелии одна, в, в... Турции у меня Lexus, да? Значит, в Барнауле Крузак и, и еще одна английская машина. То есть грубо говоря, у меня стоит много машин, и я ну, не сильно на них экономлю, как вы поняли, да, то есть я их там ремонтирую, тюнингую, но при этом сегодня я ехал из Москвы в Санкт-Петербург на платформе. Меня это не напрягает, понимаете? То есть я на... есть вещи, на которых я могу себе позволить экономить. Меня это не напрягает. То есть, вот, ну, увидел билет. Ну, поехали. Ну, как бы и ладно. Ну, я сэкономил сегодня ну, на русские рубли это две, там, тысячи рублей. Ну, смешно, конечно. Но понятно, что я их тут же проел сейчас в кафе, угостил людей. Ну, вот, я не, ну, я не, не скажу, что дико удовольствие получил. Там, э, там, Или там расстроился, что я ехал в, э, там, в Полоскарте с людьми вокруг меня. Мне вообще пофигу, понимаете? Глубоко пофигу. Но! Вот будет ли у меня 8 машин, мне не пофигу, понимаете? То есть есть вещи, которые вот, вот мне нужно. И я считаю, что э, вот такое же понимание должно быть у вас по бизнесу. Вот есть вещи, которые нужно посетить обязательно. Либо вот на этом будет потеря. То есть если человек, НСПшник, э, начинает отдыхать где-то на стороне, я имею в виду, вот тратит деньги не на поездки с НСП, а где-то там отдельно там... В этот, в Киргизию хотел сказать, в Грецию поехал, там, э, там, в Грузию, там отдельно все сам отдельно, э, потратил хренову город денег, а с НСП не поехал. Ну, слушайте, ну, если то, понятно, но если у тебя чек директора, то понятно, выкобенивайся. Но если у тебя чек не директора, ну попробуй хотя бы до чека директора поездить только с НСП. Тут есть, когда потратить деньги. Просто поезди на все поездки с НСП и вывези свою семью. Потихонечку проникнешься, семья проникнется. Будет меньше дома сопротивления. Кстати, это очень помогает эго немножко заземлить. У меня тут дома поддерживают меня собаки. значит Эго немножко заземлить, что я не самый важный, не самый умный. Это тоже помогает, потому что кто-то круче растет. Это тоже помогает. Вот. Поэтому я очень рекомендую поехать на это событие, на вот фестиваль «Под открытым небом». И там, мне настолько нравится, что я бы сам с удовольствием к вам съездил. Просто мне нужно там решить, что я буду делать выходные ко мне. Просто как раз, может, сейчас прилетят из Турции мои. Поэтому это была бы, конечно, здоровская поездка. Вот, так что я считаю, что те, кто живут в Беларуси в целом, то ну, обязательно стоит съездить, обязательно. Есть еще вопросы? Алексей, еще такой вопрос, да, наверное, в каждой структуре, в твоей у нас, вот, подписал соглашение, все, да, делаю... И так одним глазом поглядываю на другие ветки, смотрю, что там как-то более эффективный спонсор, круче и красивше, там, да, Ну вот бывает такое, да, прям. Uh -huh. И начинает поселяться у многих такое чувство жалости, не туда подписался, не мне не так повезло, да, бизнес вроде классный и продукт хороший, но вот со спонсором не повезло. Твои рекомендации таким людям, которые до сих пор многие вот живут с этим чувством, что вот им прям не повезло со спонсором, не повезло прям со структурой может даже иногда, да, да. Потому что мы же привыкли сейчас э, векой интернет-технологии рисовать э, какие-то красивые картинки, правда? Угу. Увидели красивое мероприятие с большим букетом, с красивее, там, с какими-то нарядами. Я, с... я больше и... тебе хочу сказать. У меня девочка в Стамбуле увидела Юлю Арслан Инстаграм и говорит, вот под нее бы я подписалась. То есть, ну, настолько Юля классно себя преподносит, да, что людям с моей структуры она нравится ну, больше, чем я. Понимаете? То есть, нам всегда кажется, что на чужом огороде трава зеленее. В итоге мы все равно все соберемся под открытым небом в НСП. Вот на той же самой траве. Вот Имеется в виду, что нам кажется, что, безусловно, кто-то, бывает так, что какой-то ну, с параллельной ветки спонсор более развит. Больше нам по духу сейчас подходит. Нам он может казаться лучше, чем он... Ну, есть на самом деле, потому что совместная работа с человеком, она может очень сильно отличаться от того, что мы слышим со сцены. Понимаете? Потому что совместная работа – это как бы одна история, а со сцены человек, как правило, говорит совсем другую историю. И я вам не буду говорить про примеры наших великих ораторов и наспешников, но хочу сказать, что далеко не со всеми, кто красиво говорит, а очень хорошо в длинную... Ну, на, на, на годы вперед комфортно совместно работать я это точно могу сказать что м, вот иногда нужно полюбить то что ну, как, бы дел, ну, как есть фраза э, старайтесь не только делать то что любите а, научитесь любить то, что вы делаете. Да? То есть точно так же э, попробуйте полюбить э, методику работы, которая есть у вас в команде, освоите ее, и, и когда чуть-чуть подрастете, э, ну, как бы побольше по квалификации, то, о, то вы объединитесь с параллельными ветками и сможете совместно полноценно работать. Как мы сейчас работаем в Турции совместно, да, как мы работаем там в, в других регионах, да, когда мы объединяемся ветками, и мы можем э, уже... Все равно вы со спонсором со временем становитесь как параллельная ветка. Со временем это происходит, вы на равных уже. И спонсор ну, как бы вас поддерживает только потому, что вы ему выгодны. А так вы уже настолько развиты, что вам лучше не мешаться. Поэтому вы выбираете у кого учиться просто через какое-то время. И если человек все время там, смотрит на сторону где-то там лучше, хуже и так далее, но ну, это говорит о том, что человек еще пока не вырос. То есть надо расти, да, принимать что то место, где и есть. Оно нормальное, да, не так уж и плохо. Вот. Бывает, знаете, какая ситуация? Когда вы подписались под человека, ой, да, а он переписывает под себя вашу первую линию. Когда вы приводите к спонсору людей, а он их под себя подписывает. Вот такая ситуация бывает. У кого ситуация не настолько плохая? Я думаю, что у большинства. Поэтому, в принципе... Ну, я считаю, что если у вас не настолько плохая ситуация, то все в принципе нормально, все остальное додумки. То есть спонсор вам дал информацию, он пригласил вас на мероприятие. Постарайтесь перенять его методику работы и уже, ну, как бы немножко вырастив своих людей, перенимайте методику параллельных веток и выбирайте что-то свое. Угу. Лена. Да, я хочу сказать, вот у Алексея такие вещи, конечно, интересно сейчас говорит. Я думаю, что не одна я так скажу. Наши спонсоры, Светлана и Володя, научили у нас всегда честности и порядочности в подписании людей. Uh -huh. Если нам попадаются люди, у которых есть, раньше было бумажное соглашение, да, то есть мы обязаны перезвонить тому человеку, который стоит в графе спонсор поинтересоваться у него. Я им за это очень благодарна, потому что они научились честно и порядочно работать. Угу. Вот еще и похвалу получили, да, Лена? Да, Я да, это очень важно, Светочка, очень важно. Спасибо. Угу. Лена, кстати, Столярова, лидер-консультант из Питера. У нас сейчас вот Она Леша меня знает, мы с ним. Ирина Шабанова, мы вас с вами встречались в последние дни. Отлично. Да. То есть смотрите... Самое главное, чтобы у вас, вам было комфортно делать то, что вы делаете. Потому что я знаю людей менее принципиальных, им живется нормально. Но если вам, вам это комфортно, то вам, вам этот принцип поможет расти в работе. Алексей, будем заканчивать. И от тебя такие. Ну, как всегда, напоследок прям, да, как говорят, последний этот, да, тост там и так далее, да. Вот сейчас такие непонятные времена, даже, можно сказать, несложные, а какие-то неопределенные, да. Люди угу. многие привыкли к определенности, к каким-то четким, э, вот так, так и так, да. Угу. Сейчас вообще нет четкости ни в чем, правильно? Ты не да. знаешь, вот ты привык вот так, а тут поворачивайся, оно уже все по-другому там, да. Вот, что бы ты пожелал сегодняшней неопределенности... Вот что самое главное, чем должен обладать лидер вообще, человек, который сможет набыть эти качества, пройти вот этот путь, да, повести за собой людей, иметь мотивацию внутри, вот что, вот все, что у тебя сейчас на душе, скажи, пожалуйста. Mm -hmm. Знаешь, у тебя структуры тоже большие, да, вот, вот что бы ты сказал, да? Когда многие растерялись, да, вот привыкли одним методом работать сегодня многое, что не срабатывает, да, привыкли общаться вот так и делать так, да, а сегодня вот как-то все по-другому, и человек не успевает, наверное, иногда перестроиться даже. Ну, я бы рассказ... ты... да. Держитесь контакта со, со своими вышестоящими спонсорами почаще, потому что, ну, они знают, куда идут. Это как бы первичное, да. Но у нас в целом очень здоровая такая картинка об общения. Вот. Храните деньги в долларах. Как можно больше. Поменьше покупайте всякого хлама. На и ориентируйтесь на выездные события, которые делает НСП. То есть вот сейчас будет поездка в Москву 3-4 сентября ориентируйтесь на нее будет хорошее старайтесь но ну, вот сейчас не получается планировать на год вперед на два и заодно ну, вот как бы всех этих ситуаций но мы должны быть лучшие в том что мы делаем то есть мы должны быть лучшие и поэтому нам нужно продолжать обучаться в это вкладывать деньги и так далее да поэтому давайте ориентироваться на поездку на 3 сентября на, на обучение то есть вот кто сейчас ближайшая поездка может поехать ну, под открытым небом то это, это первичное будет для вас. Следующая поездка, постарайтесь, чтобы мы, мы встретились там, получили обучение, и дальше будем, будем, как говорится, будем посмотреть, какие события нас ждут. Потому что если там, вы сомневаетесь в методиках работы, старайтесь осваивать какие-то еще. Самое главное, чтобы вы со спонсором обсудили какой бюджет вам может потратиться на освоение какой-то какой методики. То есть я знаю людей, которые в моей команде потратили по 10 тысяч долларов на методы, которые не работают. Понимаете? То есть какие-то налаживали автоворонки, какие-то налаживали рекламные там компании, обучались этим там чат-ботам, какой-то там дребедень такая, что человек накупил себе всяких плюшек, которые не смог освоить. Поэтому держитесь спонсора и пробуйте осваивать те методы работы, которые не очень дорогие. Да? Ну, и старайтесь все-таки в соцсети, которая для вас доступна, делать там регулярные публикации хотя бы раз в неделю, чтобы от вас что-то полезное исходило. То есть это, это моя общая рекомендация, потому что я глобально ничего другого не вижу, как... То, что поменялось, да. Ну и мне очень помогает, когда я общаюсь со спонсорами. То есть они мне дают какое-то новое, новое видение, взгляд, направление, вектор движения и так далее. Спасибо, Алексей. У кого-то есть вопросы? Нет? Я думаю, да. Все прочтите книги, да. Алексей, мы тут до тебя обсуждали свои книги, да. Что ты еще у нас пишешь. Классные которые принесли многим пользу, какие-то новые мысли. Многие мы обсуждаем иногда эти книги. Да? Твоя спонсор, Ирина Шабанова, uh -huh. замечательно для тех женщин, прям бальзам на душу, да, написала книгу такую. Поэтому большое спасибо, что ты есть. Да? Продолжай топать и следить по этому миру хорошо, так красиво, да, как ты это делаешь, собирай людей и... Мотивируй нас дальше. Спасибо тебе, что ты есть такой. Все. Благодарю за приглашение. Спасибо, Следующего тебе статуса, Алексей. Всем благодарю. Всем пока.